по просторам интернета э, попался вот такая страничка то есть это сделки купли продажи зерновых расчет э, по э, поставкам называется она чаян посмотрел вышел дальше вот на такую э, карту то есть эта карта вот эти вот все значки какие здесь есть красные это предложение зерновых вот серый это вопросы цены по доставке кто может заниматься этими вопросами и там еще есть вот эти вот синенькие вот, это желающие купить они указывают какой объем они готовы покупать в данном случае 1000 тонн, это Калининградская область, или вот, к примеру, э, так сказать, Китай. Э -э, готов купить объем 100 тысяч тонн, покупка по сове. Вот. В принципе, как бы все тут у нас. Давайте посмотрим, что вот по, по России. Договорная цена 2000 тонн, готов покупать ячмень. Это... Маньчжурия. Так, что ли, получается? Так, ну ладно. Давайте а перейдем. край. М -м -м. Вот там, разве, был. Нет. Маньчжурия. А, Монголия. Внутри не Внутренняя Монголия, что ли, наверное, там? Может быть, потому что очень близко к границе был расположен. Значок показалось. Прям грани... на границе, можно сказать. Так, ну ладно. Дальше давайте посмотрим, что у нас тут в Улан-Удэ. Пшеница, третий класс, 15300 300 Улан-Удэ, республика Бурятия. Вроде как, вполне прилично. Дальше. Самозавальный зерновой, то есть, это вопрос доставки. 4 рубля, тонна, километр. 27 тонн предлагают. Это Новокузнецкая, Мирская область. Это, это, это вопрос доставщиков. Так, здесь получается, вот есть и э, продажа ячменя, цена договорная, объем любой, Новосибирская область. Ну, вроде как мы тут ничего нового не увидим особо. Да, Тоже... но рация, объем любой, судя по всему, они сначала купят любой нужный объем и потом с наценочкой продадут. Да, ну, видите как, вот, вот эти вот синие как раз, это э, предложение о том, что мы купим, купим, купим. Вот, все они, давайте посмотрим, хоть э, какой-либо, вот, есть один покупатель, цена 1000 рублей за 1000, под, э, при объеме в 1000 тонн. Ну, конечно, это, так сказать, какая-то обманка или поиск на дурака. Так. И ну, вез. Да. Может быть, вообще-то я не знаю, конечно, какова цена на вес. Может быть, действительно тысяча рублей за тонну. Хотя. Ну, не знаю. Не буду гадать. Все, проходим. Вот так. То есть, в принципе, вот получается, покупка пшеницы фураж. Фураж. Цена покупки договорная, объем любой. И здесь продажа ячменя, цена покупки договорная, объем любой. Ну, что есть, то есть. Видим. Так, дальше. Что там у нас еще? Омская область. Э -э -э, транспортировка 5 рублей тон на километр. Вот. Ну ладно, в принципе. Давайте посмотрим Южный Урал, что ли, да? Почем там в Башкирии? Ячмень. Так. 13 800 за тонну. 500 тонн предложения. Так, а здесь доставка 4 рубля тонны километр Ну, в принципе, все понятно. Теперь, так, у нас татария. Татария покупка пшениц третьего класса по 17 рублей за килограмм. 17 тысяч за тонну. Вот, объем. 2000 тонн. 2000 тонн. Так, и теперь давайте подойдем вот сюда. вот Что у нас Но тут? Ульяновская. Да, семнадцать тысяч за тонну, объем две тысячи тонн, Ульяновская область, третий класс пшеница. Так, дальше кто у нас еще что предлагает? Кукурузу предлагают, тринадцать пятьсот шестьсот тонн. Это у нас Воронежская область. Так. Покупка до да. Белгородская область. Ну, Белгородская область была по все предыдущие годы напичкана всякими иностранными технологиями. Там Кукуруза. 16 тысяч за тонну. 250 тонн продажи. Это Тамбовская область. Вот. А здесь пшеница 3 класс. Покупка. хотят По 15-300 за тонну. 100 тысяч тонн. Вот так. Ну, в принципе, давайте посмотрим, что у нас там на югах. Краснодарские, Ростовские. Давайте посмотрим, что у нас тут А. Ростов 3. Ну, собственно говоря, транспортировочные услуги. Так, и что? Покупка пшеницы 4 класс, договор объем любой. Ростовская область. Так. Давайте посмотрим еще. Где у нас там? Крым. О, Крым что-то там предлагает. Смотрим. Горох. Цена договорная. Предложение 85 тонн. Республика Крым. Видимо, так. не особо это житница. Да. Ну, проблема с водой сказывается так. Значит, Краснодар предлагает только, так сказать, транспортные услуги. Что тут еще у нас? Кто у нас тут еще? Ну, в принципе, Краснодарский край. Тоже предложение. 4 рубля за тонн километр, так как Краснодар. Ну, везде 4 рубля за километра. километр. Так, Ставрополь, что у нас предлагает? Кукурузу 500 тонн. Так, здесь покупка тоже Ставропольский край. Покупка пшениц 3 класс. Так, это все Ставропольский край. Так, здесь что у нас? транспортные услуги транспортные услуги ну вот мы приблизительно выяснили что почем в российской федерации можем еще посмотреть что у нас там вон, по севернее что тут у нас красненькое? овес вот этот вот приемлемая цена не как в предыдущем по моему там на дурака цена стояла вот 15 тысяч за тонну вот продажа но опять же не надо забывать про плечо доставки логистика да да да, да да да вот московская область так ну в принципе как бы обзорный вариант мы посмотрели информацию получили вот теперь знаете что теперь у нас э, вот глядя на эту картинку глядя на то что там вот есть такие вот заявочки о том что хотят купить вот, есть покупатели. Кстати, интересно, вот здесь вот... Ну, это доставщик. Доставка, да. Владивосток, Приморский край. Рубль за тонну километр. Объем 24 тысячи. Сухогруз, доставка зерновых. А, вон что. То есть, это морем. Это доставка морем. Так, ну все. В принципе, мы как бы пробежали эту тему. Теперь у нас, так сказать возник вопрос такой в чем дело ну цент так сказать достаточно выросли если в прошлом году цена на <соединяющие> была где-то порядка 12 там, рублей за, за килограмм я иду пшеницы вот ну может максимум там 14 рублей где-то было вот, то сейчас возник, так сказать, мысль такая, давайте посмотрим, что у нас был, потому что в январе, в феврале, насколько мы помним, цена на, так сказать, на западе, там, как минимум, это французский фьючерс, был где-то 250 рублей максимум, вот, что сейчас происходит. 250 долларов, может быть? Да, да, да, извиняюсь, 250 долларов, да, был за тонну. Вот. Давайте посмотрим, что сейчас происходит. Открыли фьючерс на мукомольную пшеницу. Вот. Ну, котировки из Парижа, получается так, глядя на Investing.com. И что мы здесь видим? Мы видим, что цена от максимума января-февраля в 250 долларов за тонну опустилась на 211. Ну, в принципе, доходил там где-то почти до 200. Вот, в принципе, здесь мы прикидываем таким образом, сколько получается при курсе 77 рублей за доллар, сколько получается по деньгам за тонну, Аркадий. Ну, при 77 это условно говоря 15 600 рублей, 15 400, а... прошу прощения. Вот. Это при э, курсе 211 долларов Нет. или как? Нет, это при курсе 77 рублей на 200 долларов. На 200. Тогда пересчитаем на, пускай, 210, по 77 и по 78. 77 на 211. 16247 рублей. Так. По 78 за доллар на те же 211. 16458. И по восемьдесят. Uh -huh. Это у нас шестнадцать восемьсот восемьдесят. Ну, в принципе, получается. Никто из этих, так сказать, торгашей, зерновиков, наверняка не хочет ограничиваться. Вот, а будут в любом случае рваться туда. Потому что желание получить валюту значительно сильнее, чем. Так сказать, продавать за рубли. Но в то же время за рубли тоже аппетит неплохой. 17 тысяч за тонну. Да? вот Поэтому, уважаемые зрители, если вы надеетесь, рассчитывайте, что там, цена снизится или еще что-то, не рассчитывайте. Не снизится. Так смотри, Юр. Они же угу. хотят максимальную прибыль, то есть если выгодно они... торговать на международный рынок, то они будут торговать там, по максимальной цене. То есть да. заключались фьючерсы на цену 250 долларов, условно говоря. А сейчас внезапно выгоднее стало торговать на внутренний рынок, поэтому никто не опустит ценник. Да, в любом случае, они будут рвать свою с, с прибыль себе в карман. вот И то, что вот это вот дело, так сказать, за два месяца вот это, произошло снижение цены на э, цены в Европе. Ну, это связано с тем, что вроде как прошли дожди, по крайней мере так, где-то в Евронис, что ли, я слышал. Вот, прошли дожди, ситуация улучшилась, и, так сказать, засухи они сейчас не ожидают в Европе. Хотя это в любой момент могут, так сказать, прогноз свой поменять и наговорить все, что угодно. Ну, где-то вот такая картина. То есть э, рассчитывать на то, что у нас все будет хорошо, и нам, так сказать, э, наши добрые барины для нас все сделают, не рассчитывайте, граждане. Этого не будет. Вот так. Вот да, так когда, когда у нас добрый хозяин что-то делал для нас... Да, нам, нам про это говорят, очень говорят. Вот, я с этим сталкиваюсь на работе, потому что люди говорят. Не, не все, конечно, есть уже те, которые в доброго так сказать, барина не верят. Но есть и те, которые еще где-то там лелеют мечту времен перестройки, о том, что придет правильный, хороший хозяин и все сделает. Нет, нет, граждане. Никакой хозяин для нас ничего делать не будет. И поэтому разговор может быть только один. Деды или чьи-то прадеды уже правильно в 1917, 1905, 1907 году правильно э, делали попытки и в 17 году ее исполнили. То, что отодвинули всех этих хозяев от как говорится, от штурвала управления кораблем, который на тот момент назыв... назывался Россия, ну а сегодня Российская Федерация, ну, в принципе, ее надо, конечно, переименовать как минимум где-то в Российскую Советскую Социалистическую Республику. Только вот. в 1917 году, когда управление получили трудящиеся массы, все равно оставались те кулаки, которые все равно пытались... На последнем своем издыхании. Приберечь зерно. Да, да, Повысить цену на него на внутреннем рынке, раз уж не дают на внешне торговать. Да. И в любом случае получить себе максимальную выгоду. Так что это в один момент не произойдет, даже если сейчас опять случится революция новая. Совершенно верно, то есть вот она картина. Вот, э, с 1917 года, с провозглашения социализма и до, так сказать, уже успехов до 30-х годов, ну, как минимум прошло 15 лет. Да, да достаточно большой срок. Ну и страна все-таки, вот этот момент была не маленькая. Вот, сейчас да? страна не маленькая все-таки самая механи... большая по площади. Угу. Ну механизмы управления тогда нужно было налаживать, тем более систем была для... ни для кого не знакома, никто не знал, как это сказать, что делать именно. Все шли опытным путем, как говорится, студенческий метод проб ошибок. Вот и, собственно говоря, сегодня никакие теоретики, никакие то аля марксисты которые пытаются, так сказать, переписывать, перелопачивать э, теорию Маркса, перечитывать Ленина, воспринимать ее с современной точки зрения, а современная точка зрения, которую нужают во всяких вузах, в институтах, в школах, там, это в любом случае буржуазная точка зрения. Так вот с этой платформы, с этой позиции э, рассматривать социализм бесполезно. Потому что это совершенно другие подходы. Вот а, только... Следовательно, из-за того, что пришли люди, которые до этого не всегда занимались вопросами управления, но у них была идейная составляющая. Да. Нельзя их ругать за те ошибки, которые они могли совершить по незнанию. Это было не все по злому умыслу. Mm -hmm. Но говорить, но опять же говорить, что вы выгнали всех знающих, и из-за этого у вас все пошло по из этому месту, опять же, неверно. Потому что те, кто знали принципы управления Российской империей, они не были все согласны с изменением политического строя. Поэтому и пришлось вступать в работу людям с классовой сознательностью, но без необходимых знаний. Да, на определенном этапе пользовались услугами прежних специалистов, потому что, а как иначе? Либо книги читайте, это долго, либо спросите уже узнающего человека, что немного побыстрее, потому что люди-то не могут ждать, пока у них нет хлеба, пока дети умирают. Пока они не знают, чем заняться, они не могут ждать и надеяться, что кто-то придет из Москвы или из Ленинграда или еще откуда-то и все за них наладит. Поэтому приходилось людям в условиях цепь НОТа, в условиях интервенции 14 государств решать вопросы. Да, по ходу. Причем по всем направлениям сразу, фактически по всем отраслям. И вот что дело Я в том что не создавать новые которых не было в российской империи богоспасаемой Сейчас минуту дело в том что те люди которые малом ну, имели опыт имели знания учитывая что высшее образование было доступно представителям дворянства большинство из этого дворянства так сказать образованных людей грамотных очень сильно поддерживая, если не монархию, то, так сказать, демократическую, или как они так, тогда называли, Российскую Республику. Вот. Они, собственно говоря, глядя о том, что ах, к власти пришли, значит, вот эти вот голодьба, ну и ковыряйтесь, вы сами, они просто-напросто удалились на Запад. Поэтому бросили страну, их не интересовала страна, несмотря на все эти ура-патриотические лозунги, вспоминают тот же самый 1914 год, когда ура, мы немцы закидаем шапками. Нет, Закидали. Нет, про закидает шапками, это про японцев было. Немцев никто не думал, что вот так вот легко, могучим наскоком. Ну как же, очень, очень даже думали, ведь... Э -э, насколько я помню, в Питере посольство Германии было разгромлено. Нет, подъем вот. патриотических настроений в 14 году и до 16 он был, но уже такого, что шапками закидаем это узкоглазые обезьяны, они не умеют воевать, с угу. поражение в русско-японской уже таких настроений не было. Люди, но... <ф grog> получив по шапке в 1905 году, уже до такого не дошли. Да, уже чесали одно место. Подчесывали. Uh -huh. вот. Но смысл, в принципе, я подвожу к тому, что в любом случае, вот эти вот маломальские, пусть они подготовлены, так сказать, в Российской империи, то есть буржуазную систему, подготовленные специалисты, инженеры или там врачи, учителя, они просто-напросто уехали за кордон, уехали за границу. Им плевать было потому что их не интересовало, что, да как, как так, голодьба, что это такое, она тут будет управлять или она, так сказать, это самое. Да через полгода они развалятся, я с ними вместе ходить не хочу, не желаю. Вот. Ну и все, вот они, как говорится, обученные, грамотные уехали. Поэтому так или иначе потребовались те же самые рабфаки, потребовался разворачивать Э, таскать систему новую систему образования все это осваивать по новой вот, и готовить своих специалистов вот на все на это фактически на развитие страны ушли да получается 15 лет потому что к примеру в, про 1937 год я хорошо запомнил от своих о том что был очень хороший урожай потому что не то что там за трудодни платили хорошо или там расплатили с государством полностью. Государство покупало, так сказать, зерно. Вот. А сверх того остаток зерна еще развозили по дворам. То есть это было очень хороший урожай. Был. Вот. Но погода сложилась, все нормально. Все. Поэтому вот так вот для людей было... Большое облегчение, большая сила. И поэтому, да, я знаю от деда о том, что перед войной, да, действительно, так как говорил Самса, что перед войной мы стали очень хорошо жить, белый хлеб кушать. Ну, в принципе, мы можем на этом и закончить эту несколько, так сказать, хаотичную, неожиданную передачу. Потому что, в общем-то, мы не ожидали, мы не готовились, мы просто увидели новости и их сопоставили между собой. Вот. И картин, какую мы просчитали, увидели. Мы ее озвучили. Так что все, уважаемые товарищи, уважаемые зрители, слушатели. Сейчас у нас все. Благодарим за внимание. Ждите следующих включений.